в том, что мы а, позва, даем возможность зарабатывать людям. Мы охватываем огромный пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, и, конечно, молодежи. А наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, а, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. А работая в фонде, наши партнеры осваивают новую профессию сетевик. Это профессия 21 века.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 те навыки, которые мы приобретаем у нас в фонде, позволяют нам зарабатывать на рабочем месте. В любой стране, в любое время, в сетевом маркетинге есть такая поговорка «Рот закрыл и рабочее место убрано». Ваше знание у нас, наше знание у нас в голове. Мы в любом месте, в любой стране, в любой точке мира, любому встречному можем показать, рассказать и показать, как работает маркетинг и в итоге учить нового партнера и получить деньги на баланс для вывода. Наш, наш фонд это ребята, партнерская программа, где деньги идут от партнера к партнеру, а 100% процентов сеть. Ну, для того, чтобы стать нашим партнером, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация, пис... открываете ссылку пригласителя, прописываете свой логин, почту, пароль, подтверждаете пароль Прописывайте свой номер телефона, свою страничку в ВК и выставляете галочку «Согласны с офертой». Перед вами откроется пользовательское соглашение, где я советую, чтобы вы прочли от начала до конца, от корки до корки. И только потом нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Как только вы нажали кнопочку «Зарегистрироваться», вам нужно на следующий этап – это зайти на вашу почту. Смотрите, письмо может попасть в спам наше. Найти это письмо или входящих, или в спаме. Подтвердить свою регистрацию у нас в фонде. И... <свят> сайт перегрузится, и вы окажетесь в вот в таком кабинете. А второй этап, это, конечно, нужно заполнить свой профиль. А профиль у нас заполняете, прописываете свои кошельки, в первую очередь, конечно, выставляете встав... свой, свой аватар, вставляете, прописываете прописывайте skype прописывайте, если не вписали при регистрации телефон, прописывайте страничку ВК, просмотрите, а правильно ли вы вписали, и, конечно, прописывайте свои кошельки. Мы работаем вывод денежных средств у нас на Perfect Money и на Pair кошелек. Будьте, пожалуйста, внимательны. Как только вы все Прописали и только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». А здесь в этом разделе можно сменить пароль, если вам он не нравится. Итак, следующий а, этап, третий. Это нужно вам просмотреть все, конечно, площадки. Какие у нас есть площадки? И, конечно, связаться со своим спонсором. А на какой площадке спонсор вам посоветует начать старт своего бизнеса? У нас очень хорошая площадки, ребята, поверьте мне, очень денежные. И вообще наш фонд очень денежный. У нас есть такая программа, как автопрограмма «Энергомини». И на этой программе, ребята, вход можно входить в старт своего бизнеса, делать с 500 рублей. Но здесь... Здесь нет привязки к первому столу, здесь можно делать с любого стола. Чем вы ближе к, к пятому столу, у нас там пять столов, пятый стол полностью, это выплаты, тем быстрее вы быстро заработаете, вы сокращаете тем самым количество приглашенных партнеров. Мы сегодня разберем эту площадку, потому что у нас очень много команд, работают именно на этой площадке. Она очень хорошая, она очень денежная. С этой площадки вы зарабатываете за один круг 39 750 рублей, и некоторые команды сразу же за 30 тысяч активируют следующую программу «Автоэнерго». А здесь вход 30 тысяч, и за один круг вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Да, очень хорошая, очень денежная площадка, Следующая площадка у нас 6 МЛМ площадок, где у нас есть такая площадка, площадка World Money, мы сегодня, я тоже расскажу о ней, она шикарная, она у нас стартовала вместе с нашим фондом, мы работали только на одной площадке, это через три месяца появилась площадка ПД, а мы вообще зарабатывали только на одной этой площадке. И зарабатывали ребята неплохо. За один, здесь входить можно э, с одной тысячи. И за один круг вы делаете, зарабатываете 106 тысяч. Пожалуйста, 86 тысяч на балансе для вывода. А за 20 тысяч у вас активируется крутячая площадка Golden Ring, где э, очень много э, в том и я в том списке. Мы стали здесь миллионерами. Это очень хорошая площадка. Поэтому следующую площадку я расскажу вам по площадке ПД на следующем вебинаре. Это маленькая очень площадка. Здесь вы много не заработаете. Но сходить в аптеку или заплатить коммуналку, вы всегда можете заработать на этой площадке. Здесь вход со 100 рублей, и за один круг вы делаете 3 800, а за 1000 у вас активируется первый стол на площадке World Money. У нас на этих площадках есть уникальная закольцовка, что вы будете работать, если активно только на одной площадке, а будете получать пассивный доход еще и по другим площадкам. Итак, это выход первые ворота на Golden Ring, это площадка World Money и следующая площадка Golden Ring Mini это вторые ворота выход на Golden Ring здесь всего лишь два рабочих стола вы будете все время крутиться на этих двух столах и вы выйдете на площадку Golden Ring за вами выходят все ваши партнеры реинвесты ваши реинвесты ваших партнеров Вход на эту площадку составляет, можно входить с 2000 а, с удвоителя но чтобы сократить в два раза количество приглашенных партнеров, можно сразу же становиться а, в первый блок. Это за 4000. И... А, и в добрый путь, ребята, работать. Ну, ну, везде нужно работать, везде нужно приглашать. Конечно, бизнес без приглашений никогда не построишь в интернете. А тем более успешный бизнес, это без приглашений никуда. Пока у тебя рот закрыт, у тебя в кармане будет пусто. Это я всегда говорила, мне говорил спонсор, и я теперь говорю о своим партнерам, каждому партнеру. Запомните, а три успешных правила: как можно больше говорите с людьми, как можно больше говорите с людьми, как можно больше говорите с людьми. В бизнес приходят люди только через общение. Итак, следующая площадка. У нас Golden Ring, да, здесь два рабочих стола, а третий стол это полностью ваш зарплатный, полностью выплаты. Я на прошлом вебинаре, кто, кого заинтересовала эта площадка, посмотрите у меня на YouTube-канале, я на прошлом вебинаре рассказывала об этой площадке. Там всего входить можно с 20 тысяч, а заработок не ограничен. Не ограничен ничем. Здесь на этой площадке, ребята, вы будете получать с одного стола, по 40 тысяч а, а третий стол 80 100 тысяч 8 100 тысяч 80 100 100 80 100 100 и так до бесконечности а сколько ваша душа пожелает но работая на площадке golden ring mini вы будете получать пассивный доход по двум клеверам это клевер mini на три уровня в глубину и клевер на и плюс реферальное вознаграждение а на golden ринге, когда вы будете крутиться работать вы будете получать по площадке world money и по площадке pd но на клевера можно и так входить пожалуйста вы можете их активировать на клевер мини вход Составляет 300 рублей, а за, один, за ну, один круг с двух лепесточков вы, там всего ж лепесточки, это два стола, зарабатываете 18 750 рублей, а на площадку клевер вход 3 тысячи, а зарабатываете вы с двух лепестков 187 500 рублей. Ну вот такой вот наш денежный фонд в разделе «Партнеры» у вас отображаются партнеры до пятого уровня и в промо материалах у ваша находится реферальная ссылка и плюс находятся слайды и картинки баннеры ну, все что нужно для работы итак ребята на каждой у нас площадочке вы можете... Зашли на площадочку, посмотрели кнопочку «Открыли маркетинг». Вы можете посмотреть маркетинг в ролике. Вы можете посмотреть маркетинг в слайде. А слайды у нас довольно-таки хорошие, доступные. Все четко расписано, все четко видно. Итак, площадка «Автоэнергомини». Чем мне нравится эта площадка? А нравится она мне тем, что старт этого бизнеса, Своего можно делать с любого стола. Это очень хорошо. Вы настолько сокращаете на очень большое количество партнеров, сокращаете, если вы, например, начинаете старт, допустим, с 2000, с третьего стола. Смотрите, это стол полностью накопительный. Приходит к вам первый партнер, второй партнер и третий партнер. Это 6 тысяч. За 6 тысяч у вас активируется четвертый стол. Вы можете работать здесь по живой очереди. У нас многие команды работают так. А каждому партнеру ставите по 3 человека, да? Или приглашаете. Каждый партнер приглашает по три партнера. И первый партнер пригласил 3 партнера. Приходит, становится к вам на это место. Итак, 3 тысячи у вас на балансе для вывода тысячи рублей идет вашему спонсору, а за две у вас идет реинвест третьего стола. Ре, ре, сюда третьего стола. Вы можете выставить бронь под любого партнера и помочь своему партнеру закрыть третий стол и прийти стать на это место. Второй и третий партнер вам дают 12 тысяч переход в пятый стол. Итак, первый партнер закрывает свой Четвертый стол и приходит, становится на это место. Приносит вам 12 тысяч. Второй партнер закрывает а, свой четвертый стол, приходит, становится на это место. 12 тысяч. Третий партнер приходит, становится к вам на это место и приносит вам 12 тысяч. И так вы заработали 39 тысяч. Вы а, а, без вот этого стола и без этого... Потому что 750 рублей идет именно с этого стола. А так мы заработали не 39 750, а 39 тысяч. И то шикарно, шикарно. И, ребята, можно сразу же активировать за 30 тысяч, как делают команды, и двигаются вместе со своими партнерами, идут именно на автопрограмму «Энерго». Но там, ребята, конечно, 2 миллиона 400 тысяч – это очень серьезные деньги. Итак, следующее. Для того, чтобы перейти на другую площадку, вам всегда нужно нажать кнопочку «Домой». Итак, площадка «World Money». Нажимаем на слайд. И сейчас все разберем именно эту площадку. Я ее очень люблю. Она очень доходная. Очень-очень. Сейчас я вам покажу именно ту стратегию, по которой мы работали. Она очень хорошая тем, что вы сокращаете количество приглашенных партнеров и быстро доходите именно вот сюда, на этот стол. Что хочу сказать о себе. Я на Голден Ринг вышла именно с этой площадки. Но вышла я не с первого круга. а У нас закольцовки не было на этой площадке, не было выхода. А у меня пришел и стал сюда первый партнер. А как только стал первый партнер и сделали... За кольцовку. И мне пришлось только заходить на второй круг. И уже со второго круга я вышла на эту площадку Golden Ring. Что очень довольна и с удовольствием работаю. Итак, я вам покажу, как в два раза сократить количество приглашенных партнеров. Вы приобретаете, покупаете первый стол и второй стол. Это всего лишь 3000 Не такая огромная сумма для того, чтобы начать старт своего бизнеса. Итак, вы пригласили первого партнера. Первый партнер покупает первый стол и покупает второй стол. Ой, первый стол. Сейчас, секундочку. И покупает у вас э, второй стол, первый партнер. И как только нажимает покупку второй партнер первого стола, у вас закрывается, у нас идет закрытие первого и четвертого именно с двух партнеров. И вы сами под себя, своим клоном становитесь сюда, на это место. А второй партнер нажимает покупку второго стола, у вас закрывается этот полностью стол и открывается третий стол за 6000. А, и первый партнер, третий партнер вы приглашаете третьего партнера. Как только третий партнер становится к вам на это место, вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. Итак, первый партнер закрывает полностью свои два стола и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. А вот за 3000 у вас идет реинвест за 2 второго стола и реинвест за тысячу первого стола. А второй партнер, как только закрывает свои эти два стола и приходит, становится к вам на это место. И вы приносит 6000 на баланс для вывода. Третий партнер закрыл свой стол и приходит, становится на это место. 1000 рублей идет на баланс для вывода а за 5000 у вас активируется а, именно 4 стол я своих партнеров и я, я делала так и своих партнеров учу так а, точно а так же этому а это очень выгодно вы опять сократите количество приглашенных партнеров а как а вот так ребята у вас здесь 1000 и здесь у вас вы получили 10-11 тысяч у вас на балансе для вывода. Так вот, с 11 этих тысяч купите себе сразу за 5 тысяч вот этот четвертый стол. И вы, когда закрывается у вас третий стол, и вы сами под себя приходите, становитесь. вы уже сократили количество приглашенных партнеров. И первый партнер... Это вы, клон, это ваш, сейчас секундочку. Это вы э, сами под себя стали клоном. А вот первый партнер, когда закрыл свой третий стол, приходит, становится на это место, и у вас опять закрылся четвертый стол и открылся пятый. Ваша цель какая? Ваша цель вот сюда дойти и зарабатывать вот здесь. И что дальше? как только второй партнер приходит становится к вам на это место ваши 5000 возвращается обратно на баланс для вывода и так вы уже если вы не купите этот пятый стол то у вас 11 тысяч так и останется на балансе для вывода если теперь первый партнер закрывает свой Четвертый стол и приходит, становится на это место. Это стол полностью накопительный. Второй партнер закрыл свой. Вы закрыли своего клона или это третий партнер может быть. А, здесь бывает обгон. Кто самый активный, тот и приходит первый и становится. И у вас за 30 тысяч активируется полностью стол зарплатный это полностью вся ваша зарплата. Итак, первый партнер закрывает свой пятый стол, приходит, становится на это место. 10 тысяч на баланс для вывода, за 20 тысяч идет активация Golden Ring. Второй партнер закрыл свой пятый стол, приходит, становится на это место. 30 тысяч на баланс для вывода. Третий закрыл свой, и опять 30 тысяч на баланс для вывода. И давайте посчитаем, сколько 106 тысяч вы заработали. И за 20, 6, 20 тысяч 86 тысяч на баланс для вывода. А за 20 тысяч у вас уже активировалась площадка Golden Ring. И если будут точно так работать, э, э, слажено как и вы, и за вами будут идти сюда с этой площадки на Golden Ring ваши партнеры, ваши клоны. Клоны ваших партнеров. Вы же будете тоже закрывать свои клоны. И партнеры ваши будут закрывать свои клоны. И вы, все будут выходить сюда на эту площадку Golden Ring. Это первые ворота на э, эту шикарную такую площадку. Ну, а те ребята, которые еще думают, э, те, которым нужны деньги, ребята, рассмотрите э, наше предложение, рассмотрите наш клон, а приходите, зарабатывайте. У нас. Очень хорошие условия. Вывод у нас ежедневно на Perfect Money и Paair кошелек. Есть внутренние переводы между партнерами. У нас каждый день идут вебинары. Ну, все условия. Лидеры, все лидеры мы даем своим партнерам, которым нужны инструменты. Даем вам бесплатно инструменты. Пожалуйста, пользуйтесь, зарабатывайте. Вы же можете здесь заработать и купить себе квартиру. Вы можете здесь заработать а, и погасить свои кредиты, погасить свою ипотеку. Да мало ли, заработать на свою мечту. Я считаю, что очень хороший доход у нас в фонде. Это самый лучший источник дохода на сегодняшний день в интернете. И хочу заметить, мы не вошли в список финансовых пирамид. Приходите и зарабатывайте. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи Бортмани. Я желаю всем счастья, здоровья, благополучия семейного и финансового. Всем пока-пока.